Стекло с ладони лета, как вода. И снова осень водит хороводы. Диктует моду хмурая погода, Ноябрьский сплин бежит по проводам. Природа гаснет прямо на глазах, Как будто дождь ей выхолостил душу. Деревья, словно нищенки-старушки, В лохмотьях жалких на худых плечах. Насупил брови мглистый горизонт, не обещая солнечного света. А я ищу в душе частичку лета и от дождливой грусти яркий зонт. И знаю точно, что меня спасет от этой меланхолии осенней, что послано мне будет в утешение благая мысль что это все пройдет.